Четвертая майка вяжется на основе традиционной выкройки для вточного рукава. Можно воспользоваться любой готовой выкройкой, которая вам нравится. Можно взять в конструкторе. Идем в конструктор, выбираем полувер, круглую пройму. Ну, давайте V-образную горловину, мыс, безрукавка. Выбираете свои пользовательские размеры и нажимая ОК OK, получаете готовую выкройку. У меня отработанная выкройка. Мне все здесь нравится, но все равно ее нужно немножко подкорректировать. Длинная, широкая, неудобная. Корректируем на середине. То есть мы берем лавину выкройки и поднимаем ее вверх. Половину убираю, она мне не нужна. И сейчас будем так удобно. Просто так удобно длина майки. У меня это 54-55 сантиметров. Смотрим, сколько осталось. 34 сантиметра. Поднимаем ее наверх. Определились с линией низа Теперь плечом. плечико мне такое для майки. Велико. То есть 16 сантиметров это много. Берем поменьше. И горловину пошире. Потому что все-таки это майка. Давайте эту точку убираем за ненадобностью. И корректируем горловинку. Дальше есть у нас... Закругляем пройму. Пройму можно даже немножко внутрь убрать. Потому что это все-таки майка. И поскольку рукава у нас нет, мы совершенно независим от посадки. Отлично. Майка имеет расширение по боку и закругление по линии низа. Поэтому просто поднимаю точку крайнюю и делаю закругление. Все. Вот самые два простых способа. На глазок. Мне нужно немножко расклешения. В общем-то спинка готова. Я могу ее завершить. И эта спинка основная. Ой. На основе спинки выполняем Перед. перед. отличается от спины тем, что он имеет V-образный вырез. Для того, чтобы удобнее было рисовать, опять же, половину убираем, рисуем одну сторону, убираю лишние точки, лучше сидит V-образная головина, если немножко делать прямую линию вниз. И дальше определяемся с тем, какой глубины нам желательно иметь горловину, сами определяете, насколько большой декольте хотите. все Я очень глубоко и не буду делать, тем более, что рюшки не позволяют нам делать огромные горловины. Они будут просто отвисать и не будут держать форму, поэтому не так сильно увеличиваем вырез. Готово. Это перед. Еще один нюанс. Спинку можно сделать чуть-чуть подлиннее за счет того, что мы увеличиваем вот эту вот расстояния. Точки по бокам трогать не могу. Это место сшивания спередом, а центр вполне можно оттянуть вниз и получается вот такая выкройка. То есть основа для вязания готова. так есть спинка, есть перед. Перед. Короче, спинка и имеет V-образный вырез. Спинка длиннее и обычно традиционные круглые вырез сзади. Что мы делаем? Идем, провязываем две детали. Обязательно проверяем выкройку в разделе рисования. Подставляйте ту пробу, на которую будете вязать. У меня это вискоза на бобинках, петельная проба, применить. И смотрим, что мы проходим в ширину машины, что выкройка корректна раздел вязания. Обратите внимание, в выкройках не указана планка либо резинка. От чего зависит? От того, какая у вас машинка. Есть резинка, вяжем резинку. Нет резинки, вяжем подгиб. Я буду провязывать полным ластиком, поскольку у меня двухфантурная вязальная машина. Если у вас одна игольница, вяжите подгиб. Можете вообще никак не оформлять край, если у вас э, пряжа позволяет работу без отделки. Майка легкая, она не требует никаких дополнительных утолщений. И резинка пойдет чуть-чуть ниже. Размер резинки тоже на ваше усмотрение. В разделе вязания провязывайте резинку, либо планку по максимальным петлям. Максимальная у нас идет 196 игл. Вот эти 196 игл набираете, провязывайте планку-резинку, в зависимости ну, что будете вязать. И после этого частичным вязанием, постепенно вводя иглы в работу, видите, вся частичка у вас тут прописана. В каждом ряду мы увеличиваем закругление, выходим на максимальные точки и дальше делаете убавки по указаниям программы. Все максимально доступно, понятно. То есть 51 ряд, никаких действий. В 57 ряду минус одна петля справа, в 58 минус 1 игла слева. И так далее. Доходите до завершения операции, до завершения вязания. Переходите на перед. То же самое. Подгиб, либо резинка. Проверяете, в разделе рисования, вязания и под гипрезинка и дальше частичным вязанием будете в работу все остающие иглы и потихонечку вывязывайте всю деталь. Провязали две детали по указаниям программы это просто и поскольку материал дает сильную деформацию и усадку после стирки то вискоза я не стираю и не отпариваю чтобы не загладить полотно и к тому же после сшивания После обработки и соединения всех деталей, они будут усаживаться равномерно вместе с с, пряжек, с той нитью, которая будет их сшивать. Если сначала детали выстирать, потом сшивать, нить подлежи, будет подлежать деформации в дальнейшем и может перекосить полотно. Поэтому все соединяю, потом все вместе стираю. Каждая деталька подстроится под соседнюю. Провязали и соединяем плечики. Плечи можно сшивать любым удобным для вас способом. И раз, готово. Теперь обработка горловины и Провяжите оборку. Можно на одной игольнице, можно на двух, если есть две игольницы. На двух полным ластиком двойное полотно. Как определить количество петель для оборки? Берем наше полотно и от середины растягиваем максимально. Вот насколько так от... От центра до центра, только не по швам, а от переда до спинки растянули, посмотрели, какое количество оборки я смогу пришить, и провязывайте в два раза больше. Это отделка для половины горловины. И сейчас берем эту оборку, снимаем набрусовую нить и уменьшаем в два раза, надевая по две петли на одну иглу. Оп! Готово! И теперь надеваем петли. Спинки переда от середины до середины лицевой стороной к себе готово. Осталось только рабочей нитью закрыть петли, соединив уборку и основное полотно. Закрывать можно обычной косичкой, можно двойной косичкой, можно любым другим удобным способом обычное соединение. косичкой на таком же количестве петель такие же детали оформляем вторую часть горловины и проймы